Всех возила, а боксеров не приходилось. Надеюсь, они не будут драться в кабине. Может случиться. Ребята боевые. Эхи прокачаю их для укрепления боевого духа. Нет, давай полегче. С боксерами надо нежно обращаться. Ведь у меня не только тяжеловес. Есть легковесы. Даже муха есть. Муха. Муха. муха. Боксер легкого веса. Есть еще и петушок. Перо. Сурышка. Перо. Да ты я вижу, в нашем деле ничего не смыслишь. Ну откуда мне? Я настоящих боксеров только на фотографиях видела. А я. Какой ты боксер? Эх, не веришь ты моим талантам? Не надо. А девушка? Ага. Да ищи какая. Здравствуйте, Ирина. Здравствуйте. Она знает. А я вас знаю? Отдем, а уже зато я вас знаю. Откуда? Боксер, знаете, мгновенно должен уметь ориентироваться в любой обстановке, иначе же ему грош цена. Посмотрим, как вы в воздухе ориентируетесь. Боюсь? А вы не бойтесь. Хотите сейчас затяжным прыгнуть? Нет, не хочу. Это кто же затяжным прыгнуть хочет? Я. А что? Интересно. Входите, товарищи. И думать о чем Правильно! Думай, например, о том, что тебя с оркестром хоронить будут! Владимир Николаевич, давай! До следующий? Я! Да. Погоди! Муха! Давай! Петя! затяжным запрещаю! Да брось ты! Назад! Да брось ты, Кирилл! Ну пусти! Да Кирилл! На посадку! И работаем. Здорово. Ага. Третий год первенство держит полутяжелым Хорошо работает. Вот полюбуйся на чемпиона, а я сейчас вернусь. Ладно? Здравствуйте. Здравствуйте. Кого вы там издевали? Воображаемого противника. Я ему не завидую. Я тоже. Ох, вы самоуверены. 26 побед. Из них 9 чистых нокаутов дают мне право быть немножко самоуверенным. Немножко, это хорошо. А вот сегодня утром на аэродроме я убедилась в обратном. Это как называется? Это называется груша. Вот на ней мы вырабатываем точность удара. Кто это? Кто привел? Я. Это товарищ Большинцов. Хочется посмотреть тренировку. Разрешите присутствовать? Вначале привел, потом спрашиваешь. Садитесь. Сейчас представлять будем. Ну, что будем делать, дядя Валович? Работаешь с Кочеваном. Условный бой. С Кочеваном? Мне интересно. Он очень беспокоит о моем здоровье. Скажи, пожалуйста. Неинтересно. У него с утра настроение испорчено. Настроение? Старайся его исправить. Хромченко, дай-ка Держи. Какой удар. Ведь он же его избивает. За что бьют, Петя? А? За что бьют, я спрашиваю? Сэл, поздравляю. Это был случайный удар. Это был настоящий удар. Он в не справился. Ничего не поделаешь. Этим ударом Кочеванов доказал, что он имеет все основания работать с тобой в паре. Кочеванов, Кочеванов, чего он с своим Кочеванов? Сейчас ставьте вы меня в покой. Да. Характер. Ну за свой характер я отвечаю. А вот за такие иногда уны я. Слушаю, товарищ майор. Начинаются отборочные соревнования. Оп, скотч нужен. Спасибо. Войдите. Да-да, прыгало 216 человек. Четырех не допустил врач. Угу. Так. Есть. До свидания. До свидания, товарищ майор. Ну как, разрешили? Ага, на пять суток. Вот хорошо. Теперь погуляем. Да нет, не погуляем. Чего? Я ведь пропустил несколько занятий. Ну? Я не меня съест. Всегда у нас так получается. Это зрелище производит на меня странное впечатление. Люди дубасят друг друга и называют это тренировкой. А дело в том, что занятия, именуемые боксом, Несколько отличается от игры в лотов. Кирилл, неубедительно. Я не знаю по-прежнему... Знаю английской и, и французской бокс. Но не для того, чтобы скулу сворачивать в бок, а для того, чтобы, не бояться ни штыков, ни пуль, одному обезоружить целый патруль. Владимир Маяковский... Молчу. Раз стихами заговорил, молчу. А мне все-таки нравится твое упрямство. Дорог, твой дар надолго запомнит. Нет, Ирина, Дорохов сильный боксер. А свой удар я стану отрабатывать каждый день, чтобы он стал решающим ударом моей тактики. Очень интересный, я бы сказал, умный спорт. Тут нужно мыслить, нужно думать в десятые доли секунды. Ты понимаешь? Понять и разрушить план противника И провести свой Это схватка характеров Это очень интересно Можно записать? Размышления из мемуаров боксера Кочеванова Э, да мы, кажется, ревнуем к боксу, а? Может быть, ревную Когда ты на ринге, ты становишься чужим и далеким Ну что ж, остается одно Ты должна стать боксером И все шутишь? Шучу мне очень хорошо с тобой. И поэтому ты идешь на тренировку. Ирина, пойду. Ну ладно, ладно. Когда у тебя тренировка? Шесть. Ну а девять девять. Пойдем. Фанатик. Сегодня тренироваться не будешь. А, ухо, здрасте! С легким паром. Что с тобой маленький? Подноса. Вы в поликлинику? Это рядом. Вот сходи, полечи там. Тише хвост. Как вот. маленький. Действительно. А что у тебя с ногой-то? Ну вот, вчера... Не дать ли капель, вам не нужен ли покой. А где Ксевара? Опять не пришел. Чего? Третий день не является. А может он болен? Ты был у него? Его дома нет. Распустились. Давай, навеси. Ну как? Все в порядке, вес нормальный. Чудно. Стренавание снимаю. Владимир Николаевич, значит, в Европу я не поеду. В Европу? Поедешь. Ну, только массажист. Что тут смешного? До сборочных соревнований считанные дни решается вопрос о поездке за границу, а все работают вяло. Вяло. У Контактчана хромает правая рука, у Илюшина неподвижный корпус, у вас не вижу ног. Не, не поверем, дядя Володя. Все в порядке. гарантирую. Хвастовство. Зазнайство. Правильно, товарищ, я давно хотел. Мало хотела... хотеть. Надо уметь защищать честь советского спорта. Сидишь? И сижу. Иди на мешке. Иду. Перчатки забыл. Боксер. Но если 6 килограмм не сбросишь, так на всю жизнь массажистом и останешься. А потом на пенсии перейдешь. Подумай. Здорово. Здравствуйте. Ирин. Чемпиону? Ага. Здорово, мастер. Отпуск получил? Да, на пять суток. Хорошо. Чего делать? Иди на мешки. Здарова, Кирилл. Здорово. Привет. Здравствуйте. Здравствуйте. А мы за границу едем. А кто это мы? Мы, вся команда. И ты, и я еду. Массажистом. Довольно. Массажистом, по-моему, зря. У тебя же хорошая фигура. Да, ну, ну, замечательная фигура. Я фигура ничего. Главное, ну, да. Дядя Володь говорит, что у меня лишь их 6 килограмм. Ну, да я, я в баню три раза схожу. Их как нет. Ну, правильно? правильно? Как нет? А, полу... а, я а полу... то с такой фигурой только массажистыми были. Ну, Товарищи, внимание. Объявляю участников подборочных соревнований. Шептунов Спирин. Спартак. Поздравляю. Заскучаешь на первом раунде. Илюшин Кабалов. Динамо. Васильщенко-Митякин, ЦДК. Дорохов-Кочеванов. Интересно. Очень... Ну, Кирилл, вы теперь с тобой официальные противники. <свист> да, знаешь, это ведь не так <свист> просто. Конечно. <свист> <свист> да. Ты в порядке. А я боксер молодой. Первый раз на отбор. А ты знаешь, это очень ответственно. Ну? ну, представь себе, толпа, приветствие. Репортер ага. очень ответственно. Скажи, пожалуйста. Репортеры? Ну, конечно. Приветствие. Ну. Ну тогда, конечно. Что? Ответственно. Финальная пара. Боксеры полутяжелого веса. Чемпион Сороков. Актер Кочеванов. Лен, смотри, Кочеванов. А второй кто? Второй Дох, чемпион. Да, sí, Вот и. Что же это, товарищ Кчок, А? Как же это? Погорячился? Характера не хватило. Что с тобой? Так я же тебе говорил! Вот, кстати, не то. Вот Смотри! Эх ты, Кчёк! Тебя волнует общественное мнение? А тебя вообще ничто не волнует. Ну чего ты сидишь, Ты думала, я сижу здесь одинокой? Расстроенный. Ты, мол, придешь и пожалеешь меня. А я взял и испортил весь твой замысел. Ответь, а? Хорошо. Пришла, пожалела меня. Все правильно. Иванов, я, есть новости, Решен вопрос о поездке за границу. Счастливого пути! Ну, ну, не прибедняйся, собирай чемоданы, комиссии понравилась твоя работа. Так я же побит. А знаешь пословицу, за одного битого, двух небитых дают. Здравствуйте, Ирина. Здравствуйте, Дорохов. Разрешите? Садитесь. Благодарю вас. Прелестный вечер. Какая музыка. Музыка и бокс это родные брат и сестра. Их родила одна мать, точность. Я это доказал сегодня на ринге. Какие у него были глаза. Кирилл на ринге совсем другой. А сегодня я работаю исключительно для вас. После поражения он стал мне еще дороже. Значит, для того, чтобы завивать ваше расположение, должен был проиграть вы. Вряд ли вам это помогло. Поймите, Ирина. Простите, дорогая. До свидания. Петя, а я тебя по всему парку ищу. Разрешите а с блестящей победы? Я сегодня впервые потерпел поражение. Ну, если потерпел, то не на ринге. Нет, хуже. Нет. Ага. Ну и каковы симптомы? Симптомы? Надеюсь, переживу. Вот. Да. Сидели два медведя на ветке золоту. Один сидел как следует, другой болтал ногой. Один, один сидел как следует, другой болтал ногой. Петя, а? пойдем в пивка выпьем, а? Нет, у меня с утра тренировка. И вот они сидели на ветке золотой. Один сидел как следует, по одной кружке, кому не страшно. По одной? Ну, конечно. По одной можно. Упали два медведя с ветки золотой. Один летел как следует, другой был голодной. буду вам Счастливо, Кирилл. Спасибо. Могут возникнуть непредвиденные обстоятельства. Держи часть полплетцу. Информирую нас. Хорошо. Ну, счастливо. Ну, вот. Одна минута осталась. Пора. Успели. Пора. Что, проиграл, что ли? Нет, чемпион. 3-5 в нашу пользу. Ого! <смех> Это хорошо, что ты выиграл. Но ну, значит, теперь наши. В порядке. По очкам, конечно, выиграл. На каута Смотри, новый на нокаутер. Кстати, вас поздравить от лица спортивные Только не догнавайтесь. Только не да. Тяжело приходится. Две на руки достал. Проиграть. Больше не сомневаться, вот тебе и 3-5 в нашу пользу. Набрали детей в команду. Готов. Муха! Выиграл. Проиграл. А цветы? Где он. Очка он. Помни, от тебя все зависит. Будь покоен. Держи его боюсь, зарвется. Вот как, и до милу 66 Погнал в угол, потанцевал, потанцевал и правым хуком. Раз, и на третьем раунде этот балет окончился. Ну, тут, конечно, аплодисменты, цветы. Ну, ясно. Он стоит, как прима-балерина, и раскладывается. Смотреть против. Я надеюсь, вы все-таки заметили, что я выиграл чисто в чистом Конечно, заметил. Я даже заметил, как вы в нокдауне валялись. Ну, ребенок, тихо. тихо. А чего он на него набросились? Петя выиграл блестяще. Это него был не бой, а забава. Зачем ему разведка, защита? Он и так выиграть может. Правильно, Петя? Я чего не понимают? Вот так ты и будешь драться до тех пор, пока на умного противника не нарвешься. Что? Он тебя на первом раунде отучит похвалить. Он это поймет, когда поздно будет. Да? Прошу. Импресарио Ланса, чемпион Европы. Euh, bonsoir, monsieur. Je peux vous présenter le commande, monsieur Sommon? Je, Sommon. Je suis très heureux de vous faire une rencontre. Charbonnet, monsieur. Merci. Monsieur Dorakoff. Merci. Merci, monsieur. Je ménageur de monsieur Lance, champion. Vous connaissez ce да. Чемпион Европы в полтяжелом весе. Победитель Караш. О, oh, вы, oui, Победитель Караш. И еще много-много-много другим боксерам. Селин спросил передать свой привет советский боксер. Солимся. И свое восхищение. Все дорого. А вы хорошо говорите по-русски. Ну, ну, все. Не совсем. Я имел небольшое путешествие, птивояж. На юге России 19 год, Одесса, Севастополь. И это путешествие оказалось не совсем удачным. Мс. Ланс просил передать ваш команд приглашение на спаринг клуб Ле Ruban Bleu. Голубая лента. О, Голубая лента. Передайте господину Лансу, что мы благодарим ее за приглашение. Я надеюсь, месье Дороков посетит наш клуб. Передайте господину Лансу, что я буду счастлив познакомиться. Голубая лента. Медам и месье, я имею большое удовольствие представить вам, ажурдвий, наших дорогих гостей. Ruski boxeur! <applaudissements> Il y a aussi une lui privé champion, Monsieur Pierre Dorochov! <rire> Знаешь, если бы не мои 6 килограмм, еще неизвестно, кому бы аплодировали. Ну, конечно. Это френдней, рам-ба, Юси Гамбл, стил а. Это френд, А. его Non, non. Deux. Assez, ah, bon. Venez. Deux. Vite, vite, vite, vite. Cinq, venez. Lance, mesdames, messieurs, on commence. Machine et Sparring. Henry Lance, grand Jacques. Combien? Quarante. Sur le ring. Но мне кажется, он хочет казаться сильнее, чем есть. Психическая атака. На кого? На нас. А на глупости. Пять лет назад Большой Джек был хорошим боксером а черный цветок. Победитель Некси Симокер и Мэтт Брауэрс. Однако у этого победителя грустные глаза. Фокс. Связался черт с младенцем. Месье Ланс, желает лично приветствовать. Месье. Наверное, сенсационный, да? Конечно. Ланс просил меня передать свой вызов любой советский боксер. Месье. Советская команда принимает вызов господина Ланса. Что касается противника, то он будет объявлен завтра. Мсье Дорохов, я надеюсь, вы будете противник Ланса. Возможно. Сколько раунд вы надеетесь держаться? А если сколько раундов будет держаться, месье Ланс. О, -о, -о. Ланс. Сильнейший боксер. Да. Но он хочет казаться сильнее, чем он есть. Там ну, эти фото. Мертвей. Против Ланс, чемпион, вы хотите выставлять какой-то Кочеванов? Да, Кочеванова. месье Самов забываешь, что Ланс чемпион Европы, и поэтому против него может выступать только чемпион страна. Простите, вы бросили вызов любому боксеру нашей команды. месье Самов. И кто такой Кочеванов? Наш боксер. Да пойми, Кирилл, ведь решение Сомова глупое, ведь ты же наверняка проиграешь. Возможно. Это будет позор для всей команды, и не только для команды. А ты не пугай, знаешь. Знаешь. Ну, скажи честно, кто сильный? ты или я? Не знаю. А пора да. бы знать. Откажись, пока не поздно. Петя, ну что ты все хвастаешь? Ты, я, бросишь меня. Да, ну ведь Ланс вызвал меня, а не Кочеванова. Ланс видел тебя на ринге, голова. Поднимать надо. Потому что ты горячий часто делаешь глупость. поймите, ведь Ланс из него же котлету сделай. Противником Ланса объявлен Качеванов. Ясно? Через час тренировка. Ладно. Когда будет бой? Седьмого, в 19.00. И по Качеванов. Андрей! О, шим Алло, по Oui, merci. Allons. Ah merci, ça, monsieur. Attendez, monsieur. Oh. Les fleurs. Merci, monsieur. Adieu, monsieur. Adieu, Adieu monsieur. Monsieur, monsieur. Ça va Excusez-moi, <rire> <coughs> monsieur. Тихо, тихо. Кочеванова отдыхает. Где искать шансов, Кирилл? План технически сильнее тебя. Безусловно. И опытнее. И все-таки ты можешь выиграть бой. Хочу выиграть. Ланс старше тебя. У него сердце хуже твоего. Именно в этом шанс. Обрабатывать область сердца? Да. Ударами и быстротой темпа. В первых раундах в каждом кулаке ланса спрятан нокаут. Впереди его. Не думай о красоте боя. Если нужно, уходи в глухую защиту. Отдыхай в клинчах. И бей в сердце. Только в сердце. Не знаю, сколько раундов тебе будет трудно. Может быть, четыре, шесть, а может, сеть девять. Закрывайся и бей в сердце. Если увидишь, что руки Ланса пошли вниз, не приступай к атаке. Жди, пока противник станет бледным. Тогда отдай все Кирил. Через железный. Не железную. Понятно. О чем ты думаешь? Внимание! Говорит Москва. Радиостанция РВ-84. Через несколько минут мы начинаем трансляцию международного матча бокса. Чекундантом не хочешь быть. А что, у нас народу не хватает, что ли? Да нет, народ хватает. Я думал, ты примешь участие. Нет уж, я лучше посмотрю. Увольте. Мы зал именьего велодрома. Я так очарована, что мадам. Да Хорошо. Спасибо. Месье Анри Ланс и я весьма сожалеем, что против нас выступаете не вы. Я тоже сожалею. Неужели Кошеванов сильнейший боксер вашей команды? Даже, даже, пардон, месье, сильнее вас? Я слышал, что он имеет весьма слабый правый крошет. Господ? А сейчас О, Дали место своему Русские боксеры появились в зале. Рубка тепло приветствует их. Вот они проходят к своему углу. Кирилл Кочеванов поднимается на Индию. другу руки. Но судья зовет их и себе. Он делает обычные инструкции о правилах боя, который должен быть весьма интересным, тем более, что Ранс обещал преподнести публике нокаут не позже четвертого раунда. Вы слышите, как стало тихо. Сейчас начнется бой. Элка подходит к нулю. Сейчас прозвучит кон. Внимание! предсказание не сбывается. Пусть становится жарким. Русский пытается наступать. Он бьет, но опять в корпус. Ранс переходит в контратаку. Он гонит Кочеванова по рингу. Первый раунд кончился с небольшим преимуществом для Ланца. Чемпион провел раунд более агрессивно, чем Кочеванов. И наносил более эффективные удары, чем советский боксер. Итак, по очкам впереди Ари Ланс. Эй, а уже, Хорошо, Кирилл, хорошо. Избегай только углов. Лицо чемпиона забронировано. Русский не может до него дотронуться. И сам, получая удары в голову, отвечает нечувствительным. Чемпиона ударами коп. Чемпион опять наступает. Он гонит русского по рингу. Он гонит его к веревкам. Гонит и непрерывно проводит удары. Придешь и позиционируй свою форму. Старайся бить в начале раунда. От русского и проводит серию тяжелых ударов. Низкий бой, Низкий бой. Удар Еще удар. Удар. Арланцы становятся все более опасными. Почеванов вынужден перейти в глухую защиту. Потрим, плювит, плювит, плювит. Эбуднерзит. И не фо падав мир, ла. Еще ты четыре раунда, выдержишь? Держись, держись. Назай в сердце. Начался четвертый раунд. В этот раз инициативу хочется это русской. Он же в углу ланса. Кудар, кудар, On se tient. И пьет Почеванова, как мешок с песком. Бесспорное техническое превосходство чемпиона Ланса поэтому преимущество в первых четырех раундах. Спокойно. Держись, Кирилл, теперь он выдаст все. Если будет плохо, держись в его угла. Le cœur, oh, le cœur, gardez le cœur, Diable le dernier coup cœur, le cœur, le cœur, le cœur, le cœur, le cœur, le Pour le Pour le Pour le cœur, le cœur, le cœur, le Он вступил в решительный фазу. Необыкновенный быстрый темп этого матча, Его напряженность и жестокость привели к тому, что оба противника устали, несмотря на краткость дистанции. Преимущество Ланса становится все более ясным, в чем Аванс вступает. Аванс находится в решительной акции, которая, судя по всему, приведет к результатам. Энергия Кочеванова не исчерпнула. С непонятной свежестью упорством он атакует Ланса. Русский бьет только в сердце. Удар, удар. за Харуса. Ступает, отступает. Пытается ударить. Но не замечает ударов. Кочеванов снова наносит удар. ударов. Сиди ударов. Ланса вступает. Нехорошо получается. Да, и спросили. давай, давай, давай. Пожалуйста, пожалуйста, что... А Пусть, очень рад. А я вас прошу не взял. Ты что, на радости? С ума сошел? Что там свалить-то, Пройти нельзя. <связь> Все тебя арестировали. <связь> Кирилл. бойся, господин кочеванов перед боем. Хорош. После боя. Сиди господин завтрак. Где вы завтрак, господин Ксиванов? Где вы завтрак? Аля. Какая аля? Вообще-то не важно. По-моему, тоже не важно. Нет, оказывается, важно. Господа спортсмены, кушайте только в нашем ресторане. Это обеспечит вам победу. Это кто ж такой придумал, Я знаю, это штуки дяди Володи, правда? Давай, давай, давай. Пошли, пошел к научку. А, ну шо. за что будем пить? А за что? За нашу новую знаменитость. Ну уж и знаменитость. Ну ладно, за кромченко. а теперь давайте выпьем за кромченко. очень он сегодня волновал. Товарищ. Специально привез для торжественного случая. Прошу. Алло. Тихо, товарищи. Подба -а -а. вызывает. Да-да. -а -а. Сомов, ты? Говорит Новиков, здравствуй. Поздравляю с победой. Да. Да. Как здоровье Кочеванова? Алло. Алло. -а -а. Сомов. Сомов. Как Кирилл себя чувствует? Так, а Дороков? А, ну ладно, возвращайтесь скорее. Передай привет всем товарищам. От меня, Кочеванов. Сомов, Сомов, сом. вставай сюда, Кочеванова, в телефон. Здравствуйте, товарищ Новиков. Ничего, в полной форме. Спасибо. Передайте привет товарищам. Что? Тихо, Большинцова. Дайте ее к телефону. Ну, пошли дела с Ирина! Ирина, ты? Я, Кирилл. Ну да, я. Волновалась? Напрасно. А главное-то она мне и не сказала. Главное, она тебе скажет в Москве. Да? Я. О, это интересно. Хорошо. Будьте здоров. Ребята, в Москве объявлен матч на первенство Союза. Ведущие пара Дорхо Ксиванов. Хорошо, браво. Товарищи, а? я считаю, что предстоящий встречи будет очень серьезный. И так сказать... Сядь, это... Правильно. В следующий раз, старик. Представляете, Я все понимаю, на вчера, Ты понимаешь, Кирилл, есть у меня одна слабость. Люблю крепких противников. Я тоже. А но это звание чемпиона, я тебе так просто не отдам. Ринг покажет. Правильно. Выпьем за нашу встречу. Итак, друзья, завтра в Москву. До Каком бы я ни был в далеком краю, Какой бы ни шел стороной, Я вижу родную столицу мою, И слышу я голос родной. Москва крыляет любого из нас И учит работать и жить. И тот, кто в Москве побывает, хоть раз не может ее позабыть. <реклама> Селёных, для молодости нашей открыт простор. Их да готовят На встречу <звёздный> И я наступление противником на ринге тупая.